Умом Россию не понять. Понять Россию очень сложно. Несметно ты, богата мать, Все перечислить невозможно. То множество полей и рек, Леса, бескрайние просторы, Запасов столько, Что прожить безбедно каждому возможно. Но все же беден твой народ. Народ твой просто обессилен. Не потому ли, что цари, Их сподвижники, царьки, Тобою правят вероломно? Вор и грабитель всегда прав, Преступность правит с криминалом, А твой народ всегда молчит, И страх за собственную жизнь Его так жалко покоряет. Куда же делись? Те герои, что не жалевшие живота, не отступали, оборолись, а сражались до победного конца. Очнись, проснись, народ России, не дай себя ты заклевать. Неужто правда, дураки мы, достойные жизни нам не знать?